Марианна расскажет нам о Балтийской Международной Академии. Марианна, да, да, меня слышно? Да, слышно? слышно? Замечательно. Ра... Рад приветствовать да, вас, быть, Я тоже начну сначала с большого видео. Так, взаимно. Здравствуйте всем. Я, наверное, тоже так начну с большого видео, да, в основном про Латвию, как бы оно будет короткое. Я его выключу, и тогда дальше продолжу презентацию, Хорошо. Позвольте мне, пожалуйста, поделиться. Да, экрану. все замечательно, Марьяна, мы уже видим вас, слышим. Угу. Так, я... дайте мне, пожалуйста, доступ, чтобы я могла поделиться экраном. Да, вы можете поделиться. Ага, все, отлично. Да, все в порядке. Угу. Так, все, вы тогда меня видите. Вот так. Think угу. Think Latvia. Why is Latvia your best choice? It is the geographical hotspot of the region. Latvia has a territory of 64,589 square kilometers, which is similar in size to Georgia, Sri Lanka, or Denmark. 500 kilometer long picturesque coastline and natural untouched forests latvia is a great choice for those who wish to live in a clean environment during your study period you can get to know latvia enjoy four distinct seasons european culture art entertainment latvia is easily accessible internationally by air from more than 80 cities and by train, bus, and ferry from more than 100 cities worldwide. The capital city, Riga, is one of the largest metropolitan cities in the Baltic Sea region, and the largest industrial, business, financial, cultural, and sports center in the Baltics, and an important port city and transport hub between the west and the east as well. Riga is the culture capital of the Baltics, the architectural pearl gastronomic mecca and a place for active recreation latvia has a fast growing and dynamic business environment the gross domestic product is increasing annually by two to three percent according to the annual doing business index the latvian business environment indicators are increasing and export is rapidly growing as well in the next two years latvia aims to become Startup Center. A lot of innovative and inspiring business ideas have originated in Latvia in recent years. AirDog drones, Infogram, Jay-Z microphones for Lady Gaga, and many others. Latvia has the seventh fastest internet in the world, and since 2014, has been the European capital of free Wi-Fi internet. The largest Latvian internet technology producer, Microtech, works in close cooperation with enterprises such as Siemens, NASA, and Saab. Latvia offers a high quality of life, clean city environment, cultural diversity, low noise, safe urban environment with low crime rates. The majority of the Latvian population speaks more than three languages, Latvian, English, and Russian. If we speak about education in Latvia, you can get European education and your degree valid and acknowledged not only in Europe, but also worldwide. Latvia has 56 higher education institutions, HEIs, with a total number of more than 85,000 students. 10% of all students studying in Latvia are foreign students. HEIs offer a wide range of study programs in any field of your interest, business, tourism, engineering, medicine, arts, languages, information technology, and many more. Moreover, you can study in Latvia at all levels, starting from bachelor undergraduate level to the doctoral PhD level. Thirteen higher education institutions have joined together to form Higher Education Export Association that promotes studies for foreign students studying in any of the institutions of the association means obtaining higher education that meets the highest quality standards heis in latvia also offer comfortable student hostel facilities support a safe study environment and modern academic campuses with laboratories libraries and business startup centers according to the international survey ubs chief investment office of wm riga Latvia is one of the cheapest cities in the European Union for everyday life. A survey carried out among foreign students by higher education institutions shows that 80% of the foreign students are satisfied with their studies and life in Latvia. Therefore, your choice of Latvia as a place for your studies is the smart decision. Thinking about studying abroad? Think Europe, think Latvia. Спасибо за внимание. Я показала это видео для того, что я представляю сегодня не только Балтийскую международную академию и все учебные учреждения в Латвии. То есть если кто-то из вас решит выбрать какое-то учебное учреждение, нужна будет помощь в поступлении, мое агентство вам может помочь это сделать. да, То есть подготовить вас к экзамену, подготовить ваши документы, чтобы они соответствовали всем требованиям вуза. Да? Также если у кого-то нет, например, студентов минимального уровня, который требуется на данный момент в Латвии, это B2 уровень английского языка, у нас есть возможность вас подготовить к данному тесту. Вот, также открою сейчас презентацию, да, тоже вам коротко, коротко расскажу об академии, чтобы у вас было представление примерно. Вот, это Международная Балтийская Академия, в ней, наход... это получается два кампуса, которые находятся в Риге, а также есть кампусы, которые находятся по всей Латвии. Студенты у нас учатся из разных-разных стран, то есть и, и, и на латышском языке, до этого учились на русском языке, к сожалению, закон поменялся. Ну, возможно, закон поменять следующего года и, возможно, будет опять образование в Латвии возможным на русском языке. Конечно же, только в частных вузах, как э, один из них является Палтийская международная академия. Вот, у нас в академии очень много студентов. Академия вот, около 2000 студентов это вот на сегодняшний год. Несмотря на то, что COVID, да, мы боялись, что студенты остановятся, поток студентов остановится, но несмотря на это, студенты продолжают свое поступление. Студентов много. И кто те, кто успел заехать в Латвию, и те, кто остались еще за пределами границы Латвии, учатся у нас по Зуму или по биг у всех есть лекции днем, то есть студенты подключаются, не смотрят записанные видео лекции, а записи, смотрят лекции в прямом эфире, что это гораздо удобнее, чем смотреть, когда лекции записаны, потому что есть, возможно, прямое общение. Если у студента есть какие-то вопросы, то у него есть напрямую коммуникация с преподавателем и также со своими одноклассниками. Вот. Балтийская международная академия представляет не только один уровень образования, а все возможные уровни образования. То есть это колледж, это короткое образование за два года можно получить диплом первого уровня, а также, конечно, бакалавр, магистратура и PHD. Для того, чтобы про продолжительность года я сказала. Направление, да. Диз... По поводу направления дизайна. Дизайн направления в Балтийской академии самый сильный, который есть в Латвии. Так как программы бизнес, администрейшн, предпринимательской деятельности есть у многих учебных учреждений, ну, практически у всех. Но мы, Балтийская международная академия очень отличается тем, что у них очень сильный, сильно и хорошо развита программа дизайна уже больше 20 лет. Лет они, если этой программы живут, и успешно получают аккредитацию и все в порядке. Так. По поводу бакалавра. Бакалавр в Латвии длится 3,5-4 года. В Академии длится 4 года. Здесь перечислены программы, на которые на данный момент представляется, возможно, поступить на бакалавр. Вот. Магистратура длится полтора-два года. И представлены программы, на которые возможно поступить на магистратуру, и программы док докторантуры, да, то есть 3-4 года на английском. Все программы могут, могут проходить, как повторюсь, на латышском и на английском языке. В академии не разделяются студенты, иностранные студенты или местные студенты, то есть если студент хочет учиться на английском языке, в его потоке будут студенты и из Латвии, и не из Латвии, да? то есть любые другие страны, они все перемешаны для того, чтобы студенты чувствовали вот этот international environment. А стоимость обучения. если студенты едут к нам в Беларуси, то для них совсем другая ценовая политика, да? то есть регистрация стоит 150 евро, обычно это 250 евро и стоимость обучения также как 2125 евро за один год или 1500 за семестр. А также, несмотря на данные, данные цены, есть еще отдельные скидки студентам. Если у них хорошие оценки, высокие оценки, то им тогда предоставляются скидки. Возможно, скидка может быть только при поступлении, а во время обучения студенты оказывает хорошие знания и тогда им тоже предоставляется скидка на обучение. Вот, скидки рассказала презентацию также после я вышлю. если у кого-то будет более интересный более глубокий интерес то тогда можно будет сразу тоже обратиться на презентации и посмотреть а также можно напрямую задать вопросы с удовольствием на них ответим в Академии очень большая библиотека, есть для каждого, для студентов всегда могут, у нас есть собственное кафе, 12 компьютерных классов, есть необходимые магазины, То есть, там, книжный киоск, можно сделать копирование и все, что, что необходимо. Также есть большой зал, где постоянно выступают студенты со своим... на разные мероприятия. Угу. Так, по поводу, вот здесь можно посмотреть сразу, как выглядит примерно... Академию внутри. Так, я это не могу спрятать. Вот так. Как выглядит академия изнутри? Вот а, здесь указаны классы, где проходят разные а, презентации. Здесь выглядит тут, часть библиотеки. А, здесь тоже проходят большие презентации. Дальше. А, так, так. Тоже посмотрите, пожалуйста. Угу. А самое главное еще хочу заметить, да, что в нашей Академии, ну в нескольких других тоже вузах, есть программа РАСМУС. РАСМУС это программа по обмену студентов. То есть студенты могут учиться а, в, в Академии и, например, после там, второго года обучения или после третьего года обучения участвовать а, в программе по обмену студентами. То есть они уже в другую страну за, а, и могут там жить и проживать за денежку Европейского Союза. Вот, и получить иностранный опыт. А также, так, так, так. Я бы вам хотела еще сказать быстренько самое главное. Угу. Так, это я рассказала. Так, секундочку. Да, самое главное, расскажу по поводу поступления. Какие документы нужны для поступления? В принципе, они опять же, если это не какие-то другие программы, да, то есть это не, не, не магистратура, Обязательно нужно студенту прислать паспорт, справку о постоянном местожительстве, документы о вашем предыдущем образовании. То есть, насколько я знаю, у вас там 11-12 классов, и тогда вы прислать эти документы, аттестат от среднего образования. Uh, так, так, так. А вот IELTS, да, то, что вот я изначально сказала, вот IELTS, у кого есть B2 уровень, если нет, то у нас есть собственный экзамен, который будет студенту выслан. Он длится 2 часа, после чего студент получит сертификат о том, что его уровень является B2. Uh, так что если у кого-то нет такой возможности или нет такой сертификата и нет не хочет давать эти отдельно вот эти ниже упомянутые сертификаты, то можно смело пройти это у нас онлайн. Здесь также, я вот не буду сейчас все перечислять, какие точно нужны все документы для поступления. Да? То есть, как я и сказала ранее, то, что обязательно вот нужно обратиться тогда к презентации, или мы тогда поможем составить необходимый пакет документов. Вот здесь наши контакты, если это какая-то дополнительная информация необходима по поступлению. Вот и, и также за, закончу тем, что студенты, когда студенты... Приезжают в Латвию, да, то есть не за... на них наша работа не заканчивается. Мы их встречаем в аэропорту, мы помогаем студентам закончить их э, оформление здесь в Латвии, получить их на жительство, да, то есть для этого необходимо э, там, студентами сходить, там сделать там, рентген легких, сходить в миграционную службу и так далее, то есть мы студентов в этом всем сопровождаем. И обязательно нужно, чтобы у студенты у часто к нам обращаются с вопросами по поводу поиска работы или по поводу каких-то бытовых вопросов. Также мы их поддерживаем. И у нас также есть студенческая очень интересная жизнь. Да, студентов вывозим в разные город, места Латвии, показываем им наши культурные места. И студентам это очень нравится. Поэтому если есть какие-то дополнительные вопросы, с удовольствием на них отвечу. Вот. Алло. Да, да, да. Спасибо mm -hmm. большое за вашу да. презентацию. Здесь... Есть для вас вопрос, необходимо ли подтверждать соответствие белорусского среднего образования латвийскому? Да, я отвечу. У нас процедура такая, присылает нам документы об образовании, мы их проверяем и мы отправляем документы. Демиический информационный центр у нас есть такая отдельная структура в Латвии. Они проверяют документы на подлинность, то есть документы или для... не это для всех студентов, Литвы, Индии, ну неважно откуда студент поступает, мы должны это такая процедура. Мы отправляем документы туда и После, получается, там от 15 до 30 дней они проверяют эти документы, пока студенты готовятся к выступлению, выходит справка, что да, действительно, все в порядке, студент, студенты мы можем принять. То есть каких-то дополнительных там легализаций не нужно делать. Спасибо большое, Марианна. Затронули все вопросы, которыми обычно интересуются студенты. Очень подробно все рассказали. Студенты, которые еще интересуются, смогут продолжить с вами на индивидуальные консультации.